здравствуйте уважаемые слушатели давно я не делала своих видео по одной простой причине просто были заняты не было времени и в общем то тематика была ну я бы не сказала что я считала нужным делать по этой тематике потому что все то что я сделала все эти видео которые я сделала на своем канале они уже достаточно ясно объясняют что к чему и в общем то раскрывают очень многие вопросы даже, в общем-то, не совсем относящиеся к теме. Но ну, я люблю так, в общем-то, подискутировать на любые вопросы, на любые темы. У нас здесь не лекция, у нас здесь не обучающий материал. Мое желание только показать вам, что... Есть некоторые вопросы, и даже многие вопросы, которые наша медицина считает совершенно безвыходными и которые наша медицина считает неизлечимыми, то есть по нашей медицине, с которыми я совершенно столкнулась совершенно недавно. Я сама ходила лечить себе зубы. И, в общем-то, у меня случился совершенно необъяснимый, необъяснимый момент такой, в, в котором я долго не могла разобраться. И только потом, когда я разобралась, я сделаю прямо отдельное видео, видео по вот этому случаю, потому что оно очень характерное. И, в общем-то, случае, если бы я не была стоматологом, то мы бы не нашли бы ни левых, ни крайних, ни правых, ни левых. Вот, и все бы так бы и осталось неразгаданным, почему лопнул. Это вот что-то вы накусили, это почему-то так. На самом деле был виноват стоматолог Ротопит. Вот, Но это все попозже. Сейчас я коснусь такой темы, как генгивиты. Значит, тем, почему я решила сделать это видео. Ну, Во-первых, меня очень давно просили сделать тему по генгивитам. И это действительно нужная тема, это интересная тема. Это тема, на которой в кабинетах высасывают огромное количество денег, фактически не приводя ни к каким результатам. То есть, ой, это у вас будет лечиться, лечиться и лечиться. И что самое интересное, то же самое, когда мне, ну, слава богу, женщина, я попала на прием к человеку где-то своего возраста. Вот, к стоматологу, не к молодым вот этим вот стоматологам. а именно уже ко взрослым стоматологам. И, значит, несмотря ни на что, она мне тоже заявила, что «Ну, это теперь вы не вылечите». Значит, если у вас «Ой, у вас такие, у вас такое заболевание десен, ну все». Это теперь пожизненно. И вы знаете, я говорю, когда я услышала это от стоматолога стоматологу, у меня, если честно, от неожиданности у меня рот открылся. И я никогда не страдала никакими заболеваниями парадонта. Я же читаю вам лекции по поводу того, как правильно чистить зубы. А ведь заболевания парадонта, они и возникают в результате того, что э, самый первый фактор – это неправильный уход за полостью рта. И я просто поняла, что, ну да, иногда бывает, да, по 2-3 дня я, допустим, даже не чищу зубы, бывает такой оврал, запал и так далее, потому что я много езжу, много бываю в разъездах, не всегда, не везде удается даже вплоть до того, что воду э, поймать или просто за тем, что занят, просто забываешь об этом. Вот, а потом, когда ночью ляжешь, думаю, боже, <смех> языком проведешь по зубам, думаю, ну вот это да, людей учу самочистить зубы. Ну что ж, ничего страшного, я в этом признаюсь, ничего страшного бывает. Вот, но дело в том, что генгивиты и пародонтиты они могут возникать не обязательно из-за плохой чистки, из-за плохого ухода за полостью рта. Они также возникают при гормональных сбоях, когда... Допустим, женщина, вот она в родах, или, допустим, когда не получается забеременеть, начинают принимать какие-то гормоны, какой-то, еще раз объясняю синтетические гормоны, это гарантированный рак, и не гарантирую, что это не будет полости рта. Вот, поэтому вот эти все гормоны, они сбивают в гормональный фон, и вот тогда, поскольку половые органы напрямую связаны со щитовидной железой, она находится у нас вот здесь в области щитовидного хряща, Щитовидная железа регулирует кальциево-фосфорный обмен. И вот тогда у вас возникают заболевания парадонта. Вот многие мучаются пародонтитами, именно пародонтитами. Чем отличается гингивит от пародонтита? Гингивит – это тогда, когда есть воспаление мягких тканей, но нету убыли костной ткани по каким-то причинам. А пародонтит это уже тогда, когда по каким-то причинам возникают убыли костной ткани. И чаще всего эта причина возникает в нарушении кальциевого обмена со стороны щитовидной железы. Значит, у вас возникает дисбаланс, в щитовидной железе возникает нарушение, щитовидная железа требует больше йода, а поскольку вы э, не имеете, вы считаете, что вас разводит на то, что надо принимать микроэлементы, запомните, что в организме недостаток какого-то микроэлемента и такого важного микроэлемента, как йод, может привести к очень серьезным патологиям, вплоть до рака и вплоть до летальных патологий. Потому что щитовидная железа, если она... По моим предыдущим видео, посмотрите, там прямо и написано. Щитовидная железа и заболевание парадонта. Щитовидная железа заболевание сердца. Сердце-2 и так далее. Это, вы можете внимательно все это послушать. И увидеть я а уже больше в этом видео ничем говорить не буду. Значит, сейчас мы коснемся той проблемы. Значит, Мне заявили, что мучиться со своими заболеваниями парадонта я буду теперь пожизненно. Ну, Я откровенно посмеялась над всем этим. Но я пришла, конечно, домой... Зная, что у меня в арсенале есть великолепные медикаменты, которые не относятся к разряду используемых, официально используемых нашей медицины, это как, я, как мне лора, врач, сказала, что, вы знаете, у нас, вот, наша медицина, мол, у нас нет назнач... мы не можем назначать официально вот такие препараты. Хотя эти препараты продаются, продаются через наши аптечные сети. Поэтому я, воспользовавшись тем, что у меня есть такие препараты, Значит, я решила все-таки провести на себе эксперимент. Да, я посмотрела. У меня действительно было воспаление э, парадонтит. У меня действительно был пародонтит а чем, он, чем он выражается? Была красная такая кайма, гиперимированная кайма. Вот вы видите розовая ваша десенка. И вот по краям идет прямо красная-красная кайма. Сосочки красные. Это вот те слизистые, которые зубиком, между зубиками выступают такими сосочками. Называются десневые сосочки. Либо краешек десны уже становится красным. Значит, вот это и есть уже, это называется явление гиперемии. называется покраснение или значит, воспаление по каким-то причинам началось воспаление я тут не приминула сделать ортопантомограмму сделали мне ее отвратительно очень это самое я еле разобрала но однако я увидела что у меня есть убыль костной ткани именно в области сосочков, то есть в области а, межзубных перегородок а вот альвеола вот смотрите там где есть вот у нас здесь зубик Давайте на нижнем лучше покажу, на нижнем будет лучше видно. Вот она альвеола, вот и вот здесь вот, вот здесь вот, вот тут вот. Видите, вот это десневый сосочек, вот он. И вот здесь есть кость которая держит, вот она представляет собой вот такую альвеолу, вот эту вот выступающую часть кость которая выступает между зуб, зубиками. И вот этой части косточки у меня уже там не было. То есть, ну так это системное такое рассасывание кости. Я не делала э, ни разу снимка ортопантомограммы, не обращала на это внимания. И вот спасибо тому доктору, что она, конечно, обратила внимание на то, что эта проблема есть. То есть, как говорится, если доктор лечения не назначил и не понимает, как это лечить, это не значит, что этому доктору нужно сказать сказать вот фу вот ты плохой доктор и так далее скажите спасибо во-первых за поставленный диагноз спасибо за то что вам обратили внимание на то что эта проблема есть и она действительно существует а дальше уже извините это ваша проблема вы начинаете искать вы сами видите что мы стали не то что страной третьего мира мы стали сырьевым придатком капиталистического мира мы вроде как вступаем в капитализм а на самом деле нас просто сосуд из нас отсасывают все соки, а наше население, они не считают нужным даже нас лечить. Поэтому у нас не развивается никакая медицина. А то, что нам говорят, что якобы... Ой, к нам... Я вот сейчас, даже вот интересно, перед этим видео, я села и стала читать именно медицинскую литературу, вот медицинские выпуски, сайты, именно те, которые выпускаются сейчас. И вы знаете, я с ужасом обнаружила, что у нас очень много англизмов. Очень много различных англоязычных терминов. Раньше в медицине такого не было. Мы все-таки опирались на наших собственных ученых, на наши собственные данные, на наши собственные исследования. Сейчас очень много фамилий иностранных ученых, очень много у нас ссылаются на британских ученых и, в общем-то, я даже не вижу особой ссылки на наших ну, профессоров, хотя бы вот где-то в таких вот источниках. Я посмотрела, но ну, я глубоко, конечно, не лазила, не изучала этот вопрос. Но вот к моему большому не, сожалению, я нашла очень много англоязычных терминов в описании даже заболеваний парадонта. Обыкновенного генгивита там было много англоязычных терминов, которые, в общем-то, я думаю, что даже и... Нашим медикам будут непонятного, особенно моего возраста, потому что мы учились, мы учились на наших русских терминах. У нас были русские термины, ну, латинские максимум, медицина это латинский язык, латинские термины, но, конечно, не до такой степени, чтобы вести именно англизмы. А сейчас, к сожалению, у нас очень сильно поменялась наша теоретическая основа, наша медицина. Она очень пострадала и результат налицо. У нас больное население, несмотря на то, что у нас лечение стоит бешеные деньги, а как мне заявила доктор, вы знаете, это неизлечимо. Я пришла домой, и я помню, что у нас, у меня есть вот такой препарат, и называется он и план. Вот он и план. Значит, представляет он собой... В темном тюбике, потому что вот такую вот сосочку. И отсюда капельками можно капнуть, очень дозированно можно капнуть, он прозрачный такой препарат. Значит, это э, раствор э, редкоземельного металла. Это натуральный препарат. Это военная разработка, которая была создана. Для того, чтобы оказывать, мыть руки хирурга перед операционными вмешательствами на боевом поле, на поле военных действий при отсутствии воды. То есть он заменяет все дезрастворы, он заменяет воду, он заменяет все. Им обрабатывают операционное поле. Это вот, ну, представьте, при, привезли раненого с открытой раной, с открытой полосной раной. И вот вот этим вот и, и планом обрабатывают руки. Нет воды. А, значит, существуют и планы, я говорю, его очень много, он, он легко доступный. Это нам его продают. Вот такая штучка, она стоит 137 рублей. Сейчас раньше 117, теперь 137. Но сейчас уже сколько будет накручивать. Вот. А ведь, скорее всего, что для военных это все было баками и мегатонными мегалитрами, раз это все шло для обработок рук хирурга. Но поверьте мне, жидкость обладает уникальным эффектом. И я избавилась от своего заболевания парадонта средней степени тяжести. Но, конечно, я не могу сказать, что я восстановила целостность костной ткани. Это процесс времени. А вот то, что явление воспаления я сняла практически за, не практически, за один день, вот это вполне реально. Поэтому мое видео называется «Снять заболевание парадонта за один день». Значит, вот этот препарат и план, он снимает воспаление буквально даже и тяжелой средней степени тяжести. Он может их, их снизить до очень-очень легкой степени тяжести к концу дня. Что единственно нужно? Значит, вот для того, чтобы вам ухаживать, если у вас есть такая проблема, как заболевание полости рта, то есть процесс заболевание пародонта. вам нужно ухаживать за пародонтом. Значит, то, что вы будете ходить каждый день к стоматологу, это еще ничего вам не даст. Вам нужно самим уметь следить и смотреть за своими зубами. Значит, так как же все-таки избавиться от заболевания пародонта за один день? Легкой, средней степени тяжести, генгивиты тем более, и даже тяжелые генгивиты, их можно обработать так, чтобы... Понимаю. Значит, первое, вы должны оснаститься инструментами. Ну вот у меня, допустим, это вот стоматологическое зеркало. Почему? Потому что, когда вы открываете рот, вы вставляете вот таким вот образом это зеркало и зеркало впереди, в виде зеркала впереди себя, которое вы поставите, вы прекрасно увидите то, что у вас за зубами. Значит, это раз. Во-вторых, вот это вот такой пинцет, это стоматологический пинцет. Он его щечки изогнуты вот здесь, вот. И поэтому удобно взять какой-нибудь маленький тампончик и вот с обратной стороны зубика обработать. То есть. Вы в левой руке держите зеркало, туда в ротик поставили, и с обратной стороны, пожалуйста, обрабатывайте. Он позволяет очень точечно, очень аккуратненько обработать. У него тоненькие щечки, заходит он в любые отверстия, очень тоненькие. Значит, Далее у нас существуют такие, такие названия, как стоматологический зонд, это острый зондик. Вот я вам здесь показываю. А мы определяем наличие корезных полостей, то есть этим зондом можно туда зайти. И также существуют вот такие штопферы. Они бывают штопфер и экскаватор. Так, вот это штопфер. Вот видите, два штопфера. Но один тонюсенький, а другой очень, а другой толстый. Вот сейчас поставлю. Вот видите. И, и у него с одной стороны шпатель, а с другой стороны такая вот как бы уплотняющая трубочка. Вот, значит, мы ставим пломбы, пломбы вот такими штапферами. Раз поменяли, пам-пам-пам, утопил, потом надо поменял. Вот этим и удобно. Они очень удобненькие, и, пожалуйста, им можно вот хорошо, легко убрать. Вот это штапфера. То есть, если у вас есть заболевание парадонта, я рекомендую вам купить стоматологические инструменты. Они сейчас легко продают, быстро продают. их можно быстро купить. Сейчас очень много частных стоматологических магазинов, в которых вы можете купить лоток, купите этот самый, обязательно, если покупаете лоток, покупайте закрытый лоток, вы можете поставить его на плиту, и немножко нагревши эти инструменты просто прожарить у себя дома, то есть, ну, естественно, помыть, с хлорочкой помыть, поставить, а потом обмыть их чистой водичкой, и потом после этого просто сухой инструмент поставить на, на рассекатель, на горелку, и просто нагреть его очень сильно. Не советую нагревать зеркало. Обрабатывайте его просто спиртом. Этого вполне достаточно. Кстати, наше зеркало откручивается. Вот, продается отдельно ручка, в общем, вот эта вот часть, зеркала, вот эта маленькая часть, она уходит. И вот эта вот ручка вся, она, они продаются по отдельности. Маленькое зеркальце и ручка для зеркала. Вы можете купить 2-3 зеркала и одну ручку для зеркала, это вам будет достаточно. Потому что у меня уже даже не, не отворачиваться здесь. Это мой личный инструмент, который я когда очень давно покупала и которым до сих пор пользуюсь. Вот Им очень удобно обрабатывать. Итак. После этого мы скручиваем маленькую ваточку. Я обычно маленький шаричек. То есть, ну, чтобы мне не расходовать, очень, -очень много, э, очень много и плана. Но зачем мне расходовать? Тем более, ну, достаточно 115 137 рублей, это тоже в деньги для кого-то. Поэтому этого тюбика вам хватит вот так. При рациональном использовании его очень надолго хватит. Вы ваточку вот так маленькую. Ну, вот скрутили маленький кусочек. Берете ваточкой, вот так вот ваточкой. Вот, вот так вы вот держите ваточку. Открываете и план. Дальше, вот таким вот образом. Капаете этот и план на эту ваточку. Она впитывает прекрасно. Вы видите, что э, и планчик там э, не то, что там ватка прямо, э, то, только чуть-чуть слегка, а она вот хорошо смочена, что будет оставлять. И далее подходите к зеркалу. Вот есть и зеркала. Э, сейчас принесу. Я купила вот такое вот зеркало, купила я его в фикс прайсе, прекрасное зеркало 100 рублей, но очень удачно. Вот так вот это зеркало, значит оно вот так используется. Значит, зеркало, которое с одной стороны у вас обычное зеркало, а с другой стороны оно увеличивает в 4 раза. Ну, там написано будет, сколько зеркало. Но вам не важно, во сколько оно увеличивает. Важ... Главное, чтобы оно именно увеличив... в увеличивающее зеркало, когда вы смотрите и обрабатываете, это будет очень хорошо видно. Что вам нужно? Вам нужно просто аккуратненько вот этой ваточкой с ипланом обработать воспаленные зубки. И после этого оттянуть губу, либо намотать шарик сделать валик из ваты и заложить его за губу и посидеть некоторые помните как стоматологи вам закладывали это можно сделать на карандаш на ручку на что угодно мы вот на шпатули его намазывали вернее наматывали вот это делается очень просто поэтому после того как вы обработали Минуты две-три посидите, вот оттяните губу. Потому что сбоку обрабатывать надо. Сначала обработайте спереди, оттяните губу. Обработайте спереди и посидите с оттянутой губой. Почему? Чтобы не попала сразу слюна. Потому что слюна попадет, она размоет, и ничего, никакого толка не будет. Не попадает слюна, вот поднимите голову назад, чтобы у вас слюна оттекала. Потому что э, есть у нас рефлекс. Чуть только что-то попадает в рот, активно начинается слюновыделение. Это нормально. Еще раз повторяю, это нормально. Не надо задавать дурацкие вопросы, что «Ой, у меня слюна течет, как только я что-то съел». Естественно, она будет течь, у вас, нормально работает микро, у вас нормально работает организм. А если вот у вас слюны нет, если что-то, вы в руку, даже палец поставите, вот в рот, к щеке с внутренней стороны дотронетесь, и у вас нет течения, тогда у вас уже действительно проблема. Вот поэтому слюна течет, это все нормально. И таким образом вы обрабатываете себе. Дальше, если у вас сбоку есть, посмотрите в зеркало, ага, там тоже красное, вот отличается. Слизистая везде должна быть розового цвета. Где есть красное, там обрабатывайте и планом. Вы знаете, это настолько безопасный материал, что даже с профилактической точки зрения этим и планом можно обрабатывать. Но, конечно, без фанатизма. Потому что не нужно лишний раз, потому что, мало ли, может быть, вы не разберетесь и там вовсе не покраснение, а какое-то нужное образование или там еще. Даже если, ой, вы считаете, вы все боитесь раков. Раками вы будете болеть, если вы будете обрабатывать синтетикой. А вот если вы будете обрабатывать нормальными препаратами и пить нормальные препараты, растительные препараты, вот тогда не надо будет бояться никакой онкологии, никаких онкозаболеваний. И таким образом, вы один раз обработали, значит, когда я пришла, я обработала сначала в 9 утра, потом в 12 утра, потом в 3 дня и в 6 вечера. Ну, то есть через 3 часа, целый день я обрабатывала свой гингивит. Когда я на следующее утро проснулась, от моего гингивита не осталось и следа. Ну, то есть парадонтита считаем так. Почему? Потому что убыль костной ткани, конечно, за один день я не восстановлю. Вот это уже нужно будет просто пить БАДы. Это йод стимулирующие БАДы с йодом, а также БАДы с кальцием. Но ну, существуют такие совмещенные БАДы, которые восстанавливают как йодную и йодиную недостаточность, так и кальцию. Вот, либо наоборот, но вот есть БАДы, которые восстанавливают с кальцием, но там обязательно будет присутствовать фосфор и витамин D. Запомните, кальций не усваивается без витамина D. Поэтому, когда вы покупаете обезжиренный до нуля творог, вы покупаете шлак. Еще раз объясняю, этот творог способен только вырастить камни в почках. Либо он способен просто транзитом пройти через вас и уйти как совершенно ненужный не впитавшийся элемент. Поэтому творог надо есть нормальный. Если вы едите обезжиренные продукты, но то творог ешьте нормальный. Или, по крайней мере, хоть 9-15%. Но, по крайней мере, чтобы что-то там было, пить обезжиренное молоко. Ну, опять же, смысл обезжиренного молока: у вас, не, у вас не впитается то, что необходимо в молоке. Поэтому совсем обезжиренное молоко пить нельзя. Я покупаю максимум 1%, 1-2,5%. Ну, 3-2% я, допустим, не люблю молоко, но ну, я его развожу, допустим. Но обезжиренное молоко пить не имеет совершенно никакого смысла. Поэтому вам нужен кальций для ваших костей, для ваших сосудов, для сокращения мышц. У кальция очень много микроэлементов. А теперь немножко перейдем к тому, что же такое генгивиты, чем они вызываются. И вообще для чего нужна полость микрофлора полости рта? Значит, все эти гингивиты, гингивиты они разделяются по степени тяжести. Значит, существуют у нас такие заболевания слизистой, как это общее для вас, как гингивиты, пародонтиты и пародонтозы. И пародонтоз, ну будем так говорить. Гингивиты бывают средней, теж, легкой, средней, тяжелой степени тяжести. А Пародонтиты бывают точно то же самой трех тяжести и пародонтоз. Значит, что такое гингивит? Вы сами знаете, что у вас есть вот здесь вот, чтобы пальцем не показывать, значит, вот здесь вот у вас есть вот слизистая и вот зубики ваши покрыты слизистые. Вот здесь вот, видите, на модели даже видно. А, как здесь вот десневые сосочки, и вот а, зубики покрыты. Значит, а, строение зуба у нас разделяется. Вот та часть, которую вы видите у нормальных, у молодых девушек, допустим, при улыбке, это называется а, тело, коронка зуба. То, что находится под нормальной десной, а, а, является также шейкой зуба. Дальше идет шейка зуба. И после шейки зуба идет а, корень зуба. Почему мы выделяем шейку зуба? Потому что между зубом и костью существует связывающий аппарат. Зуб наш не вколочен в кость. Он кости подвешен. Подвешен на рессорах. Так, скажем так. Ну, это для вас, чтобы было понятно. Он, вот представьте, что вот эта кость, вот это зуб. И вот так вот он прыгает вот в этой кости, когда идет жевательное давление. Почему он не вколочен? Потому что на один сантиметр квадратный приходится 390 килограмм. А, такую, такой удар выдерживают зубы каждый раз, поэтому прочнее и мали ничего нет. Вы представьте, что человек в состоянии аффекта способен откусить палец кому-то там себе. И неважно, женщина, мужчина, это не важно. Вот, вот такую силу могут развивать зубы. Поэтому зубик не может быть вколочен в кость, иначе он травмируется, просто не сможете, вы их потеряете очень быстро. Он подвешен и он амортизирует у вас. И поэтому а вот здесь вот у нас находится корень, вот тут у нас шейка находится, а дальше вот эта часть, это уже коронка зуба. Так вот, а вот, этот, а вот эти подвески, на которых зуб висит в кости, называются периодонтом. Вам хорошо, наверное, знакомо такое заболевание, как периодонтит. Так вот, периодонтит – это воспаление вот этих связок. И почему шейку зуба мы выделяем? Потому что существует циркулярная связка, которая в области шейки зуба прикрепляется очень крепко к шейке зуба горизонтальными такими волокнами. Она выделяется именно как циркулярная связка. В свое время она отделяет периодонт от зуба десневого желобка, потому что даже микрофлора там совершенно разная. Эта микрофлора влияет очень сильно на состояние вашего периодонта, на состояние циркулярной связки, а также как раз-таки эта микрофлора очень осуществляет питание, питательную функцию, которая должна проводить, то есть ваши ткани, они должны питаться. И Из слюны идут питательные вещества, потому что слюна омывает нашу полость рта, слизистая не должна быть сухой. В этой слюне находится все от стрептококков до простейших. Значит, и спирохеты, огромное количество спирохет есть у нас, то есть и трипонемы, и все, что угодно, но они находятся в очень-очень сбалансированном состоянии. Как только какой-то патологический фактор начинает действовать и меняется баланс этой микрофлоры, естественно, появляется у вас начинается, допустим, какое допустим, вот грибковое воспаление. Потому что в норме грибы присутствуют полости рта и они должны там быть. Но смещение в щелочную сторону но это никому не нужное смещение в кислую сторону тоже никому не нужно то есть ph среды всегда должно быть нейтральное. один очень интересный вопрос прислал мужчина на сайт Значит, хочу обратить внимание на инфекции, передающиеся половым путем. Очень часто бывает так, что вот эти инфекции первыми обнаруживают стоматологи. Почему? Потому что при наличии инфекции даже в ваших половых путях, естественно, она связана с тем, что у вас в полости рта, они вызывают специфические заболевания, проявления в полости рта, как гингивиты, танзелиты, стоматиты и так далее. Вот есть такое, допустим, но это не относится к половым Белезным передающимся половым путем есть такой стоматит Венсана, очень страшный стоматит, все так боялись, а он просто вызывается определенной бактерии, против которой надо применить какие-то определенные препараты. А сейчас, допустим, и план лечит любые инфекции, даже специфичные инфекции. Вот витом, если рассосать в полости рта, он способен даже особо опасные инфекции предотвратить, только все зависит от дозы. Вот, поэтому сейчас бояться ничего такого не надо. Поэтому вот эти специфические инфекции, они в первую очередь проявляются в полости рта. Поэтому стоматологи в группе риска <свят> инфекций, передающихся половым путем. Вот это не смешно. И вот этот мужчина написал, ну, любители, конечно, всяких различных беспорядочных половых связей, все-таки, конечно, со справкой, за, за справками отправлять никто не будет в таких ситуациях, но все-таки сейчас контролируйте эти процессы. Вот, и он написал, вы знаете, у меня, говорит, никак не проходил генгивит. Чем не лечил, что не пробовал, отправляли к стоматологам, туда-сюда. Я никак ничего не мог сделать. И вдруг, ну, в общем-то, сподобился или где-то что-то в кожно-венерическом диспансере. Ему выясняют, что у него есть хламидия, что у него есть вот трипанемы, Ну, в общем, общем, есть заболевание, передающиеся половым путем. И когда... Он начал... Ему назначили, по-моему, метрогил. По-моему, метрогил. Он с трихо, трихопол. Метрогил. Ему назначили метрогил. И когда он начал этим метрогилом обрабатывать полость рта, у него мгновенно прошли, прошел... Он говорит, или я схожу с ума, говорит, или это все в норме. Я ему написала, что все абсолютно в норме. И вот, допустим, вы лечите инфекцию. Вы лечите генгивит, он ну, никак у вас не проходит. Причина очень простая. Инфекция бывает аэробная, то есть, которая существует только в присутствии кислорода. Инфекция бывает анаэробная, которая существует и без доступа кислорода. Если у вас никак не проходит такой гингивит, значит у вас вызвана анаэробная инфекция. Потому что даже существует полость это синегнойная палочка, которая вызывает страшные перитониты. И ей не нужен доступ к кислороду. Это анаэробная, это анаэробная бактерия. Вот. Не надо ругать эти бактерии, а мы, они все живут так, как полагается им, но человек просто в силу своей безграмотности и в силу тупости нашей медицины, он не понимает того, что э, надо санировать пол из рта, и надо просто понимать, что существуют и такие и такие инфекции. Вот. И когда вы начинаете метрогилом или трихополом обрабатывать пол из рта, и не, только еще очень прошу. Не вздумайте, если у вас все в порядке, а на всякий случай обработаю-ка я трихополом. Не надо этого делать. Это препарат, который используется только тогда, когда он нужен. Это синтетический препарат, но я не против него. Он действительно прекрасно помогает. Он почему-то только индийского производства. Я не нашла наших препаратов. Если где-то кто-то обнаружил препараты против таких инфекций, какие-то наши русские, напишите мне под видео, где их можно купить, где о них можно почитать. Дайте ссылки. Вот, Я буду вам очень благодарна. Напишите также свои наблюдения по поводу того, какие инфекции вы переживали, что у вас получилось, что нет. И значит, это самое. И еще, учитывая то, что заболевание пародонта есть, у вас может быть происходить ретракция десны. Но если есть воспаление, то воспаление всегда у него 5 признаков воспаления, и один из них это отек. Что такое отек? Это увеличение объема, объема органа, то есть лизита будет опухать. Вот. И если есть отек, то это уже воспалительный процесс. А если идет покраснение без пяти признаков воспаления, то это уже парадонтоз. Что такое парадонтоз? Это убыль костной ткани. И я уже делала видео по поводу щитовидной железы и заболевания парадонта. У вас не в порядке щитовидная железа. Ей не хватает йода, поэтому у вас нарушается кальциевый обмен. Когда вы начнете принимать элементарные БАДы с йодом, Пусть даже турамин йод, но принимайте 100 мг. Значит, в норме человеку нужно 150 мг йода в сутки. Можете принимать по 50 мг, если у вас дозированы. Но чаще всего турамин вот, по 100 мг он дозированный. Я принимала йод иммуностимул, иммуностимула, это дары моря. Очень хороший препарат, и он вырабатывается из какой-то водоросли, он впитывал, он до такой степени хорошо шел в организм, что состояние улучшалось буквально мгновенно. И еще учтите, если вы очень сильно погодно чувствительны, то есть у вас погодная чувствительность, вы принимаете йод 100 мг в день, и как только вот, день наступает, у вас погодная, вы чувствуете, что у вас то голова болит, то сосуды, то давление прыгает, то вниз... Примите йод 100 миллиграмм. Вот у меня муж сейчас в силу того, что начал принимать БАДы и принимает еду специальную, то есть он стал очень чувствителен к этим погодным изменениям, а у нас сейчас используется климатическое оружие и у нас могут менять атмосферное давление, а меняется атмосферное давление, головы ваши будут разрываться. Вот, йод прекрасно стимулирует э, работу щитовидной железы, и он, они тут же тут же нормализуются ваши сосуды и все мозговые центры, которые регулируют это все. Потому что щитовидная железа наша она полностью контролирует весь основной обмен. И сосудистый тонус. Поэтому если она не в порядке, вот они ваши гипертоники. Надо по гипертонии сделать обязательно, потому что гипертонии фактически не существует. Это тоже результат йодной недостаточности по недосмотру врачей, по тупости, по глупости. Человеку не додали йода и запустили вот это вот дело. Сколько погибают людей с сердечными приступами от гипертонических кризов, потому что организму недостает йода и щитовидная железа не может никак выработать такие, какие, такие гормоны, которые нужны в данном случае. И поэтому организм идет уже, питается гормонами по остаточному принципу. Вот, в общем-то, я все сказала для того, чтобы вылечить заболевание парадонта в один день. Вот, но если это тяжелой степень тяжести, или гингивит, венсана, тоже прекрасно поддается вот этому и плану. Мы даже больше не думаем ни, ни о чем. Мы лечим, обрабатываемся и планом. Только если у вас тяжелая степень тяжести, обрабатывайте каждый час. И вы увидите, как на следующий день от вашего воспалительного процесса на вашем, в вашем парадонте Практически ничего не останется, только следы. Но следы, поверьте мне, тяжелее всего всегда забивать следы. Вот сейчас я тоже обрабатывала себе, вроде бы все в порядке. Но вот сосочки кое-где красные, все равно надо добить. Надо вот эти сосочки да, обработать, чтобы воспаление, воспаление убрать. Будет убрано воспаление, придет в норму микрофлора, придет в норму PH. И тогда уже все станет совершенно нормально и совершенно спокойно. Поэтому будьте здоровы. Убирайте заболевание парадонта за один день, даже, даже те аптеки, которые я ругаю и называю выкидышами, библейскими выкидышами Рокфеллера, вот именно эти аптеки дают вам великолепный препарат, а также не забывайте про ВИТОМ, великолепный препарат и ПЛАН, который помогает вам, это военная разработка, вылечить практически все этот препарат разработан от всего и действует он даже на особо опасные инфекции. Всего вам хорошего, лечитесь и будьте здоровы!